Клиент потеряли все ключи от машины Opel. Машина находится на талере. Мы на Зорге 22 сделали ключ по замку. Все сейчас будем ставить на машину. Opel Astra J года. Восстановили ключик при полной утере. Кнопочки. Багажник тоже работает. Замочек с не теряйте ключи